всем привет будем говорить про про то как важно проектировать планировать системы хранения в процессе ремонта обустройства дома ну что ж здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня очень интересный эфир с очень интересным человеком Наташа Львовой. А, организация пространства. Тема эфира «Организация пространства». Я немножко расскажу предысторию, как мы с тобой познакомились, хорошо? Да, я конечно. когда купила новую квартиру, я думала о том, как я буду делать ремонт. Естественно, я сразу же понимала, что этим будут заниматься профессионалы, потому что Любые вот эти вот действия на уровне, я имею приблизительное представление о том, как это должно быть, или о том, как я хочу, но совершенно не понимаю, как это реализовывать, но это все будут точно допускаться очень большое количество ошибок. Поэтому, конечно же, я сразу решила обращаться к профессионалам. Но все равно мысль о том, что чего-то мне не хватает, она меня не покидала. Даже тогда, когда уже я, я уже просила к дизайнеру. И мне э, Ира, мой компаньон, сказала, вот я давно слежу за Наташей Львовой, вот я тебе дам на нее ссылку, очень интересно, почитай, посмотри. И когда я прошла твой пост о том, что вещи — это как кровь, которая ходит по пространству квартиры, и что... Все равно каждая вещь оказывается на своем месте, и если это место не предназначено для этой вещи, то вот от этого и будет беспорядок. Я так прониклась этой идеей, потому что действительно нами управляют наши привычки. То есть тут либо себя переделывать, да, и заставлять себя сделать вот этот вот порядок напрягать себя чего я очень сильно не люблю я всю жизнь строю вокруг своего удовольствия или тут как раз наоборот берем ее наблюдаем за ней как она движется по квартире да? и под нее устраиваем вот это вот организовываем ее дом ее пространство Юки, я когда это Прошла у тебя, да? Не поняла. Прошла у тебя. Я сказала, боженька, мне послал Наташу. Слава тебе, Господи. И, конечно же, я с удовольствием тогда к тебе обратилась. И сколько мы с тобой провели уже интервью? Наверное, часов 10 мы с тобой точно прооткались, если не больше, да? Да, наверное, да, уже, да. Угу. Расскажи немножко, там есть вопросы, конечно, много от наших писателей. Вот. Но сначала я хочу, чтобы ты рассказала, э, с чего строится, на чем основывается твое отношение к проекту, когда -ха -ха. ты вот, начинаешь работать с заказчиком. У -у -у. А, я, может быть, такое отступление тоже маленькое сделаю. То есть я к профессии так этой пришла не сразу. На нее не учат у в, у у -у -у. в университетах. И не то, чтобы я мечтала этим заниматься как-то с детства. Но оно все сложилось. Я... 15 лет работала в IT, в том числе последние мои должности, это было там IT-директор международной компании. Но угу. значит, все, что касается систем и архитектур, только информационных, мне было всегда знакомо. А в IT очень, ну, так как нигде, наверное, ценится вот понятие юзабилити, да, то есть удобство, если ты делаешь программу, сайт, приложение, которым неудобно пользоваться, а клиент проголосует рублем и, и пойдет туда, где удобно, где можно. Огонь! Скидать. Огонь! Как мне это нравится! Вот. И э, я, в общем-то, ну, занимаясь всю сознательную жизнь этим, э, в один из своих первых ремонтов вдруг осознала, что, господи, а почему же мы а когда проектируем свое пространство, не относимся к этому также. Почему не изучаем собственные сценарии? Почему выбираем мебель, которую нам просто предлагают по каким-то непонятно кем выдуваемым стандартам, которая может мне не подходить? И я помню, что мы с мужем первый наш, у меня есть такой в квартире шкаф, комнатообразующий я его называю, что он по трем стенам. И мы проектировали его, ну, наверное, может быть, несколько месяцев. Но... Понимание того, когда мы получили уже готовую мебель, что все так, как нам надо, что не надо задумываться о том, как, бы, как, как брать, как класть на место и что-то, оно меня как-то вот так вот поразило, я думаю, господи, надо это нести в массы, просто рассказывать, чтобы каждый из нас мог быть, ну, ориентироваться на себя. Я пропагандирую человека ориентированный дизайн. То есть никогда приходит э, человек и говорит, он: значит так, я значит, много знаю, чего учился, сейчас я вам расскажу, как вам надо. Нет, надо прийти и спросить у человека про его жизненный опыт, про его привычки, про то, как он вообще, какие у него есть вещи, а как он ими пользуется. И только исходя из этого, то есть анализируя, мы с тобой провели много часов интервью, когда я тебя спрашивала, что ты делаешь или что делают члены твоей семьи, ну, да. в каком пространстве, с какими вещами, потому что определяя Вообще порядок, он стоит, ну, на мой взгляд, на трех китах. Это количество вещей, оно все-таки должно быть адекватно пространству. Это места хранения, которые как раз нужно определять не просто, ну, а давайте это у нас будет здесь, а определять исходя из того, где этим пользуются. Например, там вот, я не знаю, муж надевает линзы перед выходом из дома. Совершенно бесполезно придумывать место для линз в ванной, в спальне, где-то еще. Эти коробки всегда будут возле, ну, как бы, в прихожей. Важно э, сделать место для хранения там. И третий э, кит – это удобство. Э, потому что э, иногда, зачастую, та мебель, которую мы выбираем, те системы хранения, которые нам предлагают, они... Э, ну, скажем, не самые оптимальные, а главный принцип удобства это минимум действий до нужного результата. Если э, тебе для того, чтобы что-то достать, надо сделать 15 действий, или лучший пример это э, шкаф против стула бросить на стул, это движение, а, а это значит открыть, там оттуда еще что-нибудь вываливается, раздвинуть, снять. В общем, 10 действий. Однозначно стул выиграет. Вот пока не будет соотношения правильного, вот, ничего не получится. Да, Наташ, супер. Ёлки, у меня столько вопросов было по ходу, пока ты рассказывала. И все повылетало из головы. Ну вот про адекватность, например, вещей по отношению к площади, да? Задаю там вопрос, как в однокомнатной квартире был, там вопрос, как в однокомнатной квартире в угу. там втроем, порядок, придерживаться Разве? порядка. Можно ли такого добиться? Вот, скажи, как вы Можно. Вообще, что касается вместимости, здесь важно, как бы, что соблюдать, какие правила. Чаще всего ваши шкафы, которые существуют, могут вас удивить. То есть я еще не встречала шкаф, который нельзя дооптимизировать. Как правило, там куча места занято ничем. То есть это воздух, который над какими-нибудь полками, я не знаю, в глубину не все задействовано и прочее. Чтобы в маленьком пространстве разместить все вещи, нужно первое. На самом деле, проставить приоритеты. Чем меньше, допустим, кухня. Вот многие спорят, типа, где а, труднее организовывать хранение? На маленькой кухне или на большой кухне? А, вот по моему опыту на большой сложнее, потому что чем меньше пространство, тем жестче приоритеты. Вы должны понять, что для вас, и прописать это, и согласовать это со своими членами семьи, что для вас важнее. Ну, например, там, на маленькой кухне, а, если вы хотите и рабочую поверхность и э, микроволновку, мультиварку и что-то, значит, чтобы все стояло на столешнице, и еще большую раковину и два холодильника, то, скорее всего, э, ничего у вас не получится. И поэтому важно выстроить собственные приоритеты, что для нас, на самом деле, важнее всего, там, ну, например, чтобы действительно до микроволновки дети доставали, там, э, она стояла близко. Mm -hmm. там, ну, Условно я сейчас фантазирую, да, да а, но ну, рабочая поверхность будет не 2 метра, а там метр, окей, нам как бы подходит. А, то же самое по гардеробам и прочим, то есть важно понять, нужно ли вешать все-все платья, которые есть у вас, вот в самое удобное место, или те два, которые вы носите, все-таки повесить в удобное, а остальное убрать там куда-то подальше. А, Приоритеты. Второе – это, на самом деле, надо продумывать и э, потратить чуть-чуть времени и своих таких ресурсов, э, ну то есть сил, э, ну, время, иногда деньги на там специалиста для того, чтобы продумать каждый, как задействовать каждый сантиметр, э, как эти вещи, как я это делаю. Когда я прихожу э, к клиенту, мы обсуждаем, чем Пользуются, да, чем пользуетесь чаще всего, как это делаете и какие вообще есть вещи. Вообще полная инвентаризация нужна и для того, чтобы, во-первых, понять, что, что есть, потому что часто бывают такие э, фантазии. Например, там э, думают, вот мы сделаем, нам нужен книжный шкаф. Мы сделаем книжный шкаф и поставим туда все книги. Супер. А потом в этот книжный шкаф, помимо книг, э, выясняется, надо убрать швейную машинку, фотоальбомы, принтер, там, значит, товар для творчества и, и, и книги уже не влезли. Вот когда вы проделываете полную инвентаризацию, есть шанс дальше потом поиграть в пятнашки и на каком-то вот ну, там, отрезке, вот, где вы можете поставить шкаф или сделать кладовую, вы стараетесь разместить это все. Чтобы было больше, я ведь читала там вопросы по, по твоей публикации, как сделать, чтобы казалось просторным. Чтобы было просторным, важно, чтобы мебель была идеальным фоном, чтобы не было этих, э, знаете, когда сделали шкаф, допустим, встроенный, а потом выяснилось, что в него не вместилось, и поэтому купили еще один и еще тумбочку, и все это не сочетается, все это торчит на и создает визуальный и получил, шум. Это О, да. Сум, да, да, да, совершенно верно. А для того, чтобы порядок был, э, здесь вот важно, на самом деле, э, знаешь как, про прослеживать все-таки э, и определять места для вещей там, где ими пользуются. Вот у меня был такой яркий случай, когда э, кухню значит, проектировали, я пришла в гости к клиентам, и у них на столе стоит мясорубка. Я говорю, а почему она стоит на столе? Но это важно, я задаю вопрос для ну того, да. чтобы остатка -то, там вызвать. Ну место, да, да. А, оправдание, потому что мне действительно интересно. А они говорят, ну на самом деле у нас есть место для мясорубки, вот там типа на антресоле. Но мы котлеты жарим каждый день, и поэтому нам проще ее не убирать. И э, вот отсюда надо, ну, когда определяется место для какой-то вещи, надо понимать, как часто ее используют. И вот это правило, чем чаще, тем удобнее, чем чаще, тем ближе. А когда я, я задаю обычно такой Пример для, для тоже для своих подписчиков, прочее. Откройте самые удобные ящики, самые удобные полочки. Посмотрите, что из этого вы используете прямо регулярно. Обычно там моя, моя клиента, клиентка как-то вот открыла гардероб, говорит, ничего не помещается, а у нее на самом козырном таком месте, знаешь, вот просто висят платья, платья, платья. Я говорю, сколько из этих платьев вы носите? Она говорит, ну как бы до декрета носила все, а сейчас три. Я говорю, а вот эти остались 50. Она говорит, ну, я вроде как отсортировала по категориям. Типа, платье к платьям, и вот они занимают самое удобное место. А то, что она носит, вот на креслице рядом, аккуратненько, значит, сложное, оно это бесит. Мы просто поменяли. То, что используешь часто, должно храниться удобнее всего. Сто процентов. Наташа, я вставлюсь, и наконец-то запомнила свои вопросы. Тут во первых комментарии, как вы относитесь к таким наукам, как васту, фэншуй и прочее. Вот тут я прокомментирую. Я думаю, что это зависит от приоритета. То есть, если для вас это важно, то соблюдаем фэншуй. А если не важно, если важно, например, удобство, если важно, э, ну общем, на что важно, на то что в первую очередь обращаем внимание. По поводу маленьких помещений и маленькой кухне в частности. Я помню, это было еще почти 30 лет назад, когда я разговаривала с одним человеком, уж не помню, но что-то это было относилось к бизнесу. Но я на всю жизнь запомнила такую вещь. Он рассказывал, что в юности там он работал барменом, и он угу. говорит, что есть такой барменов, есть такое правило вытянуть руки, что вот какие-то важные удобные вещи должны находиться на расстоянии вытянуть руки для того, чтобы ему нужно было как можно меньше делать телодвижения, для того, чтобы достать ту или иную вещь, это зависит от скорости обслуживания, там, его комфорт, ему не надо наматывать километры за смену и так далее. Мне это так запало в душу, я его вспоминаю каждый раз, когда вот я оказываюсь на каких-то больших, например, пространствах, на кухнях, например. Да? Нужно пойти в один конец, потом в другой конец. И вот, это вот на это начинаешь обращать внимание. И я помню, когда я купила первую свою четырехкомнатную квартиру, это было э, такое для меня, знаешь, откровение. Кухня у меня находилась в одном конце, а моя спальня просто в противоположном. И если я что-то забыла, например, в своей комнате, что мне потребуется на кухне, или наоборот, что-то нужно на кухне, а я в комнате, я просто, вот знаешь, внутри у меня все, э, ну было вот это вот состояние «Ух ты ж блин!», <свят> вот когда ты понимаешь, что нужно тебе сделать там 20 или 50 шагов для того, чтобы это что-то достать. Поэтому безусловно, в большом пространстве есть огромное множество преимуществ, но также и к маленькому пространству можно относиться с благодарностью и видеть в этом какую-то радость тоже определенную. Вот, и а по поводу шкафов, по поводу идеального шкафа, <coughs> почему я еще вот обратилась именно к Наташе, не просто к дизайнеру, да, а к человеку, который за каждый сантиметр спросит, задаст 10 вопросов. Почему это? А как часто? А какой рост? А для кого это? А кто чаще там бывает? И так далее. Это прям такие вот именно коучинговые вопросы, которые заставляют действительно, максимально по продумать, почему именно этот вариант, а не какой-то другой. Например, когда мы обсуждали гардеробную, Наташа мне предложила четыре варианта, мы каждый вариант обсуждали, в итоге это у нас получился какой-то пятый вариант, который объединял э, те и другие форматы там, всяких ящиков, расположений и так далее. Вот. Потому что каждый шкаф, ну, у меня уже много лет, у меня уже 40-50, да, я в своей жизни повидала шкафов миллион приблизительно. Особенно, когда я бываю в каких-то поездках, в гостиницах, там, в арендованных квартирах. Каждый шкаф, каждый шкаф, все до единого шкафы вызывают у меня реакцию «Ах, ты ж блин!». Ну вот, то есть, мне всегда чего-то не хватает. То длинные вещи не помещаются, то мне не хватает подвижных ящиков, то мне не хватает какой-то полки. И вот ради этого я считаю, что вот ради вот этого максимального комфорта, э, ну стоит обращаться действительно к профессионалам. Вот я прямо очень сильно это пропагандирую. Это, наверное, какая-то степень гидонизма э, вот по отношению к себе, к окружающим, э, к людям, елки, Это ж часть счастья, вот этот вот физический комфорт, жизнь в этом вот удобстве и, наверное, не ежедневное раскладывание вещей по своим местам в конце дня, например. Да? А что ты, Наташа, скажешь по поводу ближайшего окружения «Дети мужья»? Ага. А, так, про, про, ну скажем так, совместно нажитый быт, много чего есть сказать. Я э, только бы хотела, знаешь, ответить на тво твою вот, твой да, вот да, рассказ реплика. про, про во-первых, про барменов. Ты не поверишь, но я дипломированный бармен, если что. А -а -а, я а -а -а, оттуда, оттуда тоже вынесла и, и, и сертифицированный коуч, да, и, и образование а -а -а. психологическое у меня тоже есть. Мне кажется, это такое, знаешь, когда ты берешь по кусочку всего, что нужно, и, и приносишь это в профессию, потому что, ну, опять-таки, вот общаясь с человеком, задавать вопросы из серии, действительно, а, а какой рост, а как пользоваться, чтобы это, а что в это, ну требует некого навыка принятия другого человека, не приходить со своим самоваром конечно. говорить надо так экспертно заявлять, а, да. ну скажем, слушать и предлагать экспертно предлагать. А с точки зрения, конечно, совместно нашего быта, как я это называю, есть много вопросов, и они, кстати, половина из них к тебе как к психологу, потому что там есть нюансы, прям скажем про такую вот, про договоренность и про границы. Потому что, на мой взгляд, то, что я замечаю из опыта, единственный шанс сохранять этот нажитый порядок, если соблюдать три условия. Первое — это то, что все-таки там, где возможно максимально сепарироваться. То есть это твоя половина шкафа, это моя половина шкафа, это твоя комната, это моя комната, на кухне это мой там, я не знаю, ящик, это твой. Ну то есть чем... Очень важно, чтобы в определений и места хранения, и того, как будет храниться вещь, использовалась логика того человека, который ей пользуется. И вот это второе правило, которое часто... То есть одна граница, это чтобы, ну, типа, тот, кто... Всегда бывает так, что у кого-то толерантность к беспорядку ниже, и э, там требования такие, типа, надо, значит, раскладывать, или что-то еще. А кому-то ну вообще все равно, вот там, типа, вот ребенок у меня, вот у него есть куча, он понимает, что у него в этой куче лежит где, он там как бы в ней ориентируется. И очень важно, чтобы, во-первых, была сепарация, а во-вторых, чтобы граница с другой стороны тоже должна сохраняться, а тот, кто больше хочет порядка, должен тоже понимать, что вот за, за, за границей своего, да, действует уже не его логика и правила хранения и, и предпочтения, а того человека, чьи вещи там хранятся. И очень важно позволить себе значит, быть собой другом, быть другими. Да? И если, допустим, просто это раздражает, сделать так, чтобы это не было видно да? там, или меньше с этим сталкиваться. Потому что часто бывает как, что кто-то навел порядок за другого и потом к нему, значит, приходит, а где у нас? А где у нас? А ты не видела? И не может человек обратно положить вещь туда, куда ты ему определил ее класть, потому что для него это не работает. У меня был, была история с мамой и сыном, школьником. У них была, значит, стачка по поводу того, что рюкзак все время валялся в коридоре, мама э, говорила, господи, как меня это бесит, я об него спотыкаюсь, я ему говорю, уноси, он не уносит, я ему говорю, уноси, он не уносит, спрашиваешь у ребенка, чего ты не уносишь, он говорит, а я когда прихожу, я не иду делать уроки, я иду там мыть руки, потом ем, потом что-то там, это. а когда я, типа, делаю домашку, я забираю рюкзак и иду». Суть конфликта была в том, что ну, э, не сошлись вот у них как бы, сценарий пожелания. Для мамы было важно, на самом деле, не чтобы он уносил, это как бы решение у нее такое было, а чтобы она в рюкзак не спотыкалась, когда она ходит. А, а ребенку было важно не, э, ну, не делать бессмысленные действия, которые ему, ну, ему просто непонятно В итоге мы просто решили, что рюкзак, он будет одним простым движением бросать. Мы поставили там, типа такой пуф-сундук, в которую он его забрасывал легко и шел делать по своим делам. Рюкзак не валялся, никто никуда не относил его в комнату, но конфликт был решен. То есть вот когда что-то, допустим, человека, который больше любит порядок, раздражает в том, как делает его, допустим, там, сосед по квартире, важно понять, почему он так делает я вас уверяю, всегда есть причина. А, как говорил мой муж, <с> где я бросаю вещи, там и делай шкаф. Потому что если, если вот сюда они собираются, это это означает, что в каком-то сценарии они участвуют. Что вот он пошел туда, по дороге положил и пошел куда-то еще. Значит, надо для этих вещей скорее организовать место вот здесь подручно или сделать более удобным те пространства, которые... Ну, там, системы хранения. Почему может быть беспорядок? Да, там? Потому что, во-первых, нет у человека конкретного места для вещи. Вот это тоже бывает. Знаете, когда э, спрашиваешь, а где у вас хранится вот это? Ответ нигде означает, что везде. Когда у вещи нет места, вот она кочует. Нужно убедиться, что, э, допустим, у вашего ребенка, который, например, может быть еще ну, не совсем самостоятельным, да, э, определить, что у него есть э, места для его вещей что они соответствуют логике, потому что дети бывают какие-то приходишь, очень разные, да, даже в одной семье бывают дети, диаметрально по-разному относящиеся да. к порядку, и кто-то говорит, не трогайте мне мой беспорядок, мне он дорог, да. а кто-то говорит, значит, не, не влезайте в мой порядок, но на самом деле все это про одно и то же, мальчик, который мне говорил, не трогайте мой беспорядок, когда начинаешь спрашивать про его беспорядок, он, он говорит, у меня…", ну на самом деле у него там логика. Эти солдатики отсюда, эти пластмаски оттуда. И он боится, что когда мама уберется, то вся его логика разрушится. И это случается не только с, с мальчиками, но и, и как бы со взрослыми. И если договориться о том, что э, задача вот этого наведения порядка, создания системы, структуры, это не для того, чтобы тебя как бы нагнуть да, и сделать так, как мне нравится, а для того, чтобы тебе сделать настолько удобным, что ты сам будешь этим пользоваться, а я просто буду радоваться, я тебе помогу это организовать, потому что мне, ну, типа, я заинтересован в этом, то коммуникация строится иначе. То есть ты слушаешь человека, спрашиваешь, почему ему удобно так, а как бы ему хотелось. Я помню, мы как-то в гардеробе планировали гардероб, и там у клиента мужчины, а планировали с девушкой женой, и, и под аксессуары какие-то, значит, мы, она говорит, ну, там, для галстуков, для, для ремней, для чего-то еще, а когда я поговорила с мужем, что выяснилось, что галстуки, хрен с ними, вот у меня есть ножи, зажигалки, какие-то прибамбасы, вот для них нужно место, и иначе это просто, когда для этого не выделили, оно вот кочует. Очень важно договариваться о том, что первое, все-таки у каждого, ну, по максимуму есть свое пространство, своя полочка, и внутри этого пространства человек делает так, как удобно ему, и не, ну, как бы, ни один не перелезает на сторону другого, ни другой, а если мы говорим про общие помещения, например, кухня, да, там, ну, или прихожая, то здесь, как правило, какими-то вещами чаще пользуется кто-то из, ну, ну из да. семьи. И вот тогда я предлагаю договариваться так, что если ну, кто-то готовит, то значит посуда для готовки по его логике раскладывается, и остальные договариваются, что будут ей следовать. А если кто-то там, я не знаю, занимается тем, что убирается или... Про... Ну, то есть, кто что-то делает, тот вроде бы эти правила и привносит. А так, тут важно, вот, да, договориться о границах и о том, что мы не соревнуемся друг с другом. А, как будет, а мы учитываем интересы друг, друг друга, да, супер. Кстати, вот по поводу готовки, я сразу же, естественно, все перекладываю на себя, и я подумала о том, что когда муж на работе, то безусловно, готовлю я. Но когда он дома, то наверное, 95% готовит он. Но пусть он уже мирится, да, уступает, потому что все равно... Хотя сейчас такое время с этой короной, он стал находиться дома больше, чем раньше. Ну окей, а вот по поводу учитывания всех интересов, я провела аналогию с тем, как в цивилизованных странах строят дом, и прежде чем прокладывать эти кошки, оставляют всем следам, пока каким люди протаптывают тропинки, вот, потом строят и вот эти вот пешеходные маленькие переходники, маленькие дорожки. Вот это, мне кажется, про это. То есть сначала наблюдается за привычками других людей, вот, и потом уже э, там организовывается место, да, <сёк> в котором эти вещи будут жить. <сёк> Не было этого вопроса, мне кажется, но я хочу тебе его задать. Конечно, мне хорошо, я тебя позвала в новую квартиру, Хорошо тебе. То есть у меня тут с чистого листа и все, как говорится, сразу же, да? Я учитываю свои интересы. Но у меня с другой стороны возникает такая мысль о том, что а действительно мне ли мне Хорошо, и как ты думаешь, будут ли ошибки, которые мы потом будем исправлять? И, кстати, как мы их будем исправлять, если у тебя такой план? Почему я так думаю? Потому что там, где я бываю, у меня уже есть какие-то любимые настеженые места, какие-то вот понятные действия. Я знаю, где у меня что лежит. а когда это будет новая квартира, там все будет по-новому. И наверняка у меня будут возникать какие-то новые требования к положению вещей. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю следующее. Вообще, абсолютно с тобой согласна. Я сама прожила пять ремонтов. И во всех случаях было так, что, что как бы ты подробно не планировал, не анализировал себя, пока ты не потестируешь что-то в новом пространстве, ты за себя вот точно не можешь ответить, что да, мне именно так удобно. А поэтому, когда, ну, то есть, что снижает вот эти риски ошибок? Первое, это действительно честные ответы себе, вот почему я тебя допрашиваю, а точно ли будет так. Потому что есть какие-то картинки, типа, ну, мы представляем, ой, вот так вот, наверное, будет круто. А, но а, важно себе отвечать на вопросы про свои привычки. А буду ли я относить книжки, которые я почитала в книжный шкаф, или я их буду прямо здесь бросать? И мне, помнишь, ты рассказывала про то, что ты когда работаешь на диване, да, тебе важно, чтобы, например, наушники было куда убрать. То есть, очевидно, нужно предусматривать какую-то, ну, твои привычки учитывать в планировании. Но еще очень важно учитывать возможность трансформации на случай, если что-то пойдет не так или поменяется сценарий. И здесь даже это не только зависит от того, что ну что-то мы не угадали, а в целом ты сегодня живешь так, завтра у тебя появилось новое увлечение, новая работа, новый член семьи, там, я не знаю, домашнее животное, что угодно. У тебя добавились новые вещи, новые сценарии, поменялся быт. И если система хранения, она такая, значит, монолитная и не, значит, неизменяемая, то она станет, ну, да, устареет. И поэтому очень важно, когда вот мы проектируем, допустим, в своих гардеробных, там полки меняют высоты, да, там что-то есть, одно заменяется на другое. В целом у меня есть представление о том объеме вещей, которые есть и возможности, если что, их там типа переставлять, поперекладывать, чтобы это было. Если, допустим, проектируется в каких-то микропространствах что-то, и такого нет, то э, очень важно э, действительно максимально сделать трансформируемым наполнение. Например, если кто-то э, сейчас планирует какую-то мебель, э, я рекомендую, например, брать какое-то стандартное. Ну, у нас, например, в, в России очень распространена Ikea. Да, да. И, например, я всегда рекомендую, что, допустим, делайте каркас, там, фасады на заказ, а внутрянку такую, чтобы вы в любой момент могли, во-первых, переставить, во-вторых, пойти купить что-то другое, заменить ящик на полку, полку на штангу и, и, и так далее. Но вообще, в любом случае, даже для тех, кто сейчас не делает ремонт, а живет со своими шкафами, я хочу сказать, что или там в съемной квартире, или где-то еще... Всегда можно оптимизировать шкаф, не выкидывая мебель. То есть есть пространство, внутри которого надо разрешить себе, если мы в эту просъемную квартиру Спросить разрешение у хозяев. Сделать удобнее внутри. Можно менять, добавлять полки. Полки глубокие, какие-то неудобные, например, на кухне. Вот эти могилы, нижние шкафы, mm -hmm. которые там неудобно. Заменять на выдвижные корзины. Можно добавлять ну, там, штангу длинную, допустим, там делать на короткую, добавлять ящики. все можно менять. Надо просто себе разрешить. У меня был такой случай, когда я пришла значит, на консультацию к клиентке. А у нее была такая гардеробная очень странной формы. И, и она говорит, вообще жутко неудобно, ничего не помещается, не понимаю. А, а я смотрю, а там просто надо местами поменять. Я говорю, так сними вот это отсюда, прикрепи сюда. Она говорит, а так можно было? Она говорит, ты мне мир открыла. Можно менять внутри, не выкидывать, не заказывать новое. Вот когда мы с тобой проектируем, я предполагаю, значит, что будет трансформироваться. Например, детская да, для Мартина. У него сейчас такой набор игрушек, завтра это будут какие-то увлечения, послезавтра там, я не знаю, что-то еще, больше книг, меньше книг. В любом случае есть правила некоторые для хранения, что всегда есть вещи, допустим, которые могут храниться только на полках. И это не только детские книжки, учебники или что-то еще, да, там, там может появиться разное. Есть вещи, которые удобнее хранить в ящиках, и, соответственно, ну, количество там штанг или каких-то выдвижных систем, если мы говорим про ну, там, технические шкафы, про кухню, тоже рассчитываю. То есть, по сути, это знание эргономики, просто что, как удобнее хранить в теории, если это появится. Второе, это возможность взаимозаменять местами ну, там, предметы. Если, допустим, сюда надо будет освободить, куда я это смогу поставить? Вот сюда. И третье. вот очень рекомендую. Для тех, кто заказывает, например, шкафы, гардеробы, попросите или покупаете, или заказываете, попросите сделать перфорацию внутри, чтобы вы всегда могли, вот самое дурацкое, что может быть, особенно вот на кухнях, что вы отдали безумное количество денег за кухню, она не стоит обычно прям очень дорого, и э, там получилось так, что, допустим, ваша какая-то техника на сантиметр не вошла. Вот это самое противное бывает, то есть ты не понимаешь, как такое произошло, а, а, а как это бывает, допустим, полка вроде бы, ну там, ну сейчас фантазирую, 40, техника тоже, допустим, там 39, а почему она не входит? А потому что здесь петли от дверцы, которые занимают 2,5 сантиметра, и все, и человек говорит, а почему, а кто мне ну, почему меня не предупредили? А потому что ни у кого, к сожалению, у, у производителей нет задачи вас предупредить. То есть а, они в целом какими-то стандартными решениями мыслят, но вот это вот по подумать, поспрашивать, позамерять каждую вашу а, там, микроволновку, мультиварку, а, я не знаю, количество книг и прочее это задача по сути ваша, получается, а, думать, составлять требования. У меня даже есть такая услуга, как когда перед ты пришла, когда у тебя уже был дизайнер, ну, да. Вот, да, бывают случаи, когда ко мне приходит до работы с дизайнером, и мы составляем подробные требования по каждому пункту к функциональности, но сценарий будет меняться сто процентов, нет такого, что ты сделал на один раз и, и все, это как бы зафиксировано. Чаще да. всего что-то менять. Я, например, по себе замечаю. Знаешь, как вот я, бывает, открываю и думаю, почему это здесь стоит? Я этим не пользуюсь. А вот специи у меня, допустим, неудобно. А, да, давай махнем? Давай! Как махнул и думаю, какая я молодец. Почему я раньше так не сделала? Так что, да, менять, подстраивать, то есть думать о том, как может быть изменена эта мебель, важно на этапе, когда мы ее продумываем. А если мы говорим про мебель, которая уже существует, не бояться ее менять внутри. Супер. Отлично. Наташа, там был вопрос, на который я очень хочу, чтобы ты подробно рассказала, потому что меня торкнуло. Ну, во-первых, я Наташу давно читаю, и я вам тоже рекомендую. Подпишитесь на Наташу, у меня столько классных идей, идельных советов вообще, что просто вот что-нибудь просто открытие для меня. Там был вопрос, что делать с маленькой кухней, когда есть много бытовой техники, куда ее девать и так далее. И я помню, что, как мне, меня это просто вот действительно поразило. Да, и я подумала, что, Елки поздно я это увидела, потому что в домике гостевом, который у меня построен над баней, там как раз такое пространство. Маленькая по площади кухня. Ну, понятно, что это будет под сдача, поэтому как бы это не особо, оно ну, должно включать в себя много бытовой техники, но можно было бы это устроить. Я про глубокие кухни, про гаражи для бытовой техники. Расскажи, пожалуйста, про это. О, Особенно да. про гаражи. То, что вот можно технику задвинуть, и это исчезает, вот этот вот визуальный шум. Да, ну там есть на самом деле две проблемы с большим количеством техники на маленькой кухне. Первое это то, что она все-таки занимает, по горизонтали, если ее распространять, да, она может съесть рабочее пространство. Смотрите, если мы говорим про то, что все-таки делается новая кухня, то есть есть еще простор для идей. Да, то важно для себя определить, какой техникой пользуетесь чаще всего, например, там, ежедневно или что-то еще, и тогда ее на самом удобном, ну, например, там, в районе столешницы нужно расположить, но ее можно закрыть. Есть разного рода системы, как, как можно фасадами закрыть, можно сделать из угла, можно, собственно, сделать, как, как вот у тебя, да, то, что есть подним, поднимающиеся. Ну, не, не рассказывай, а мне сейчас... Давайте, мы с Саней, когда кухню ее проектировали, у нее есть там, такой полуостров, и мы сделали подъемный фасад, из которого выезжает уже подключенная техника, чтобы ее можно было просто не доставать, не снимать, а прям готовить, а потом обратно задвигать. Но на маленьких кухнях такого часто не случается. Поэтому первый вариант – это то, что есть все-таки какая-то самая популярная техника, она стоит на столешнице, и она закрывается. Второе, можно сделать, если вам позволяет форма кухни, глубже сами, как бы саму столешницу, не 60, не 62, а сделать 80, да? и по задней стенке, по сути, расположить эту технику и также закрыть ее фасадами, и у вас останется дополнительное место перед день для работы. Это помогает, когда длина кухни, допустим, маленькая, а, ну, соответственно, в глубину есть возможность как бы разгуляться. Тогда у вас верхние шкафы будут поглубже, и можно будет туда больше что-то убрать. И на столешнице появится место. Еще есть варианты, то есть если есть возможность разместить колонну, не всегда тоже такое бывает, но если, то также бывает, что прям внутри колонны делаются ящики, в которых стоит техника, ну, на нужной высоте, да, эти ящики располагаются, и э, розетки также могут быть внутри этих ящиков, то есть вы выдвигаете этот ящик, не снимая его, не переставляя э, технику на столешницу, прям там, например, хлебопечка какая-нибудь, да, там, или, э, ну... Что-то такое там типа пароварки. Понятно, что мясорубка, скорее всего, там требуется все того, чтобы ее поставить на, на столешницу. Но первое, то есть это самое простое, это либо сделать глубже и тогда появится пространство сзади глубже столешницу, либо отвести место под ну, самую часто используемую технику на столешнице и закрыть ее фасадами а остальное расположить, допустим, там, в выдвижных ящиках, выдвижных полках, крупную технику. Часто, вот знаете, когда есть угол, угловые кухни, и в углу часто пропадает пространство. И иногда используют просто там, например, под мойкой какое-нибудь там ведро, пакет с пакетами, вот это вот все там химия где-то в углу стоит. Можно спроектировать так, что на самом деле угол будет задействован под выдвижные системы, здесь я рекомендую все-таки смотреть на выдвижные системы, которые полного выдвижения, потому что все вот эти волшебные уголки сетчатые, прям, скажем, работают так себе, они, во-первых, к ним подлезть тяжело, они ломаются, а когда есть что-то полного выдвижения, удобно доставать, и они как бы ну, выдерживают больше нагрузку. Да, это дополнительный расход, но... Здесь, опять-таки, должен быть приоритет между тем, что хотите ли вы вкладываться в удобство или, или готовы терпеть ну, как бы неудобство. Как правило, у всех это свое соотношение. То есть, сколько я готов заплатить за свой комфорт. Потому что фурнитура, конечно, занимает большое, ну, если говорить про кухню, ну, если не половину, ну, то то четверть точно от стоимости кухни, и здесь всегда важно взвешивать, что, что действительно нужно, а что нет. Но первое, расставлять приоритеты, какая техника нужна постоянно, и ее, собственно, размещать на столешнице. И второе, если нужно размещать прям все при все, стараться эту столешницу увеличить, например, в вглубь. Супер! Я как раз успела мне воду принесла выставка. Тут все на турецком языке, и вообще не сложно, извините. А, Наташа, тут вот еще такой актуальный вопрос, который спасибо большое. А, очень актуальный вопрос, который а, всегда актуален, всегда важен. Это про расслабление. И там писали комментарии про то, что как только выкину, сразу мне эта вещь необходима. Два года не пользовалась, выкинула, и все. Как? Как понять, что это действительно не понадобится, Это во-первых? Во-вторых, как к этому относиться? И, в-третьих, может быть, как оптимально хранить? Где оптимально хранить? Я к этому вопросу отношусь уже так. Я закрываю глаза, выкидываю, думаю, как-то понадобится, сразу куплю. В крайнем случае воспользуюсь какими-то другими подручными материалами. Как ты к этому относишься? Расслабление вообще тема такая богатая. Я думаю, что у каждого есть свой метод. Но я рекомендую все-таки обращать внимание на две вещи. Первое, вот смотрите, есть правило паретта, такое 80-20, которое работает во всех отраслях жизни. Вот для дома можно сказать, что 20% вещей мы используем 80% времени. А остальные, соответственно, идут там как-то вот такого более редкого использования. И если мы для этих 20% вещей сделаем удобно, то мы получим 80% комфорта. Поэтому я все-таки сосредотачиваюсь всегда на том, как бы, чтобы было удобно то, чем пользуетесь. А вот все остальное я предлагаю разделять на следующее. Первое. Очень... У меня схема такая. Я лично для себя, но ну, опять-таки она может подходить кому-то, может не подходить. Я для себя задаю себе два вопроса. Первый вопрос. Дорога ли мне эта вещь эмоционально, и дорога ли она материально? В случае, если ни то, ни другое, то тут как бы вопрос не встает, она куда-то уходит, я ее дарю, продаю, там, отдаю, выбрасываю, что угодно. Если она дорога материальная, но я к ней никак не привязана, она просто хранится, чтобы храниться. Если есть шанс продать, то как бы продать, ну, либо подарить. А сложнее всегда бывает с тем, что к чему-то еще привязан. Оно, может быть, уже вообще ничего не стоит, и ты им не пользуешься, но это какая-то сентиментальная привязанность. Вот для таких вещей... И, ну, на самом деле, для чего-то... Ну, например, детские игрушки вот так вот бывают. Вроде не играют, но нет-нет-нет, мамочка, не выкидывай там, значит, это мне нужно еще пригодиться, что-то еще. Или там старшее поколение особенно. У меня вот, например, родители, когда разбираются что-то выкинуть, я говорю, выкидываем в это, мама такая, так вот это отложить, это отложить. Потом, потом, нет, нет, и вот это тоже мы не выкидываем. Это, остается все, все как было. Ну, так вот, я всегда предлагаю определять место легитимное, потому что, когда это... Знаешь, как нелегалы по квартире так значит, распространяется типа оно вроде бы и есть, но и вроде как нет, что когда-нибудь я от этого избавлюсь, и поэтому оно кочует. Вот какой-нибудь пакет стоит уже там 8 лет в углу, и никто его не разбирал, но ну, пусть стоит. Вот я всегда предлагаю для того, чтобы понять, во-первых, количество этого, выделить конкретное место, сказать себе, что вот у меня есть здесь антресоль, или здесь вот у меня есть там на балконе шкаф, или вот под кроватью. У меня есть место, и это будет легальное место для всего, чем я не пользуюсь, но что я не хочу выкидывать. И как только оно заполнится, начнутся приоритеты. Когда надо будет туда еще что-то доложить, нужно принимать решение из выбора этого, что отсюда уйдет, если я хочу это сюда положить. У меня так с книжками работает. Я жуткий маньяк по книжкам. И <свят> <свят> все книжные шкафы заполнены, и я понимаю, что чтобы что-то новое купить, я себе задаю вопрос, а что я оттуда выкину? И, и, и это, кстати, при покупке играет вообще большую решающую роль, хочу ли я это купить. Потому что если я не знаю, куда я это положу, это ну, как бы мне проблему некую создаст. Так вот, когда есть вот такая легитимное пространство некое, куда собирается вот буфер. И от этого легче, ну, то есть с помощью него как бы откладывается вот этот процесс расставания, но уже ментально, ну, как-то вот ты на уровне осознания понимаешь, что это вот когда-нибудь я отдам и просто чуть-чуть попозже. И вот эта отсрочка, как вот люди бывают, на дачу что-то отвозят, куда-то еще, вот потом уже легче с этим расставаться, в гаражи. вот. А по сути это тоже самое, балкон тот же самый, да, там это у нас на балконе, а потом с балкона на дачу, а с, с дачей, окей, мы это сожгли. Вот. то есть а, сделать такой промежуточный буфер. А, второй момент по расхламлению, а, это вот если, а, еще раз, то есть понимать, а, ну, как бы каждый раз себе задавать вопрос, а, пользуюсь ли я этой вещью, и если нет, то отвечают на вопросы, типа, дорога ли она материально, дорога ли она сентиментально. И, собственно, куда-то ее определять. Например, бывает такое, что что-то вроде бы, вот как ты говоришь, выкинуть там, типа страшно или жалко, или что-то еще. У меня, я не знаю, как вот у других бывает такое, нет. У меня есть дома коробка для фигни. Специально. Я знаю, что я нахожу какую-то пумбочку, я... В душе не представляю, от чего она, но как только я его выкину, обязательно найдется вторая часть, и, и оно, значит, не будет работать. Но у меня даже для вот этого неопределимого нечто есть... Э, коробка специальная, куда я это складываю, и когда я нахожу вторую часть, я знаю, где искать. Если этой коробки нет, то это везде, и когда я найду вторую часть, я и не вспомню куда-то. А еще очень важно, я, <laughs> я хочу предупредить, если вдруг у вас в голове прозвучал вопрос, надо куда-нибудь положить, чтобы не забыть, все. С вероятностью 95%, когда вам надо будет вспомнить, вы вспомните только эту фразу. А куда вы положили, можете и не вспомнить. И поэтому лучше всегда, чтобы было место для этого. Специальное место, да. У меня тоже, кстати, есть такое специальное место. Это очень. Это прямой лайфхак. А еще есть вещи, которые, например, ну, например, ну, они хорошие, но я ими пользоваться не буду, и я вроде бы хочу их кому-нибудь когда-нибудь подарить, но ну, просто я же не могу подарить прямо сейчас, в четверг, да, там, а, да, подождать Нового года, чего-то еще. Тоже важно себе завести, а вот здесь у меня будет полочка для подарков, для детских подарков, для чего-то. Вот мы идем в гости, я заглядываю на эту полочку и что-нибудь беру с собой. Я иду там на Новый год кому-нибудь в гости, заглядываю на эту полочку и беру с собой. Это лучше, чем вспоминать, где чего-то, когда-то у меня что-то было, а это прям вот, или там вещи, которые надо увезти на дачу. Тоже не думать про то, что потом это надо увезти, а прям пусть будет полка, вот вы что-то разбираете и думаете, так, а это на дачу, и сразу туда, и потом не будет вопросов, вот ходить по, по разным комнатам собирать, а ты из, одного, из одной полки достал сумку, положил, все, и увез. Слушай, мы, кстати, этот момент не обсудили для моей новой квартиры, нет, потому что полка для дачи. Ты не заметил? <свят> <свят> Я не помню. Это там где гараж? А, нет, это полка для дачи у нас в прихожей, там где. А в прихожей, да, там где гараж для самокатов. А, Или рядом? Можно ну, там, но я вообще над, над сумками планировала. Но, как вот, видишь, варианты на самом деле есть, есть чтобы обсудить. Вот. Да. Вот такая шикарная в этом плане раздолье <смех> <смех> да это точно слушай наташа еще вопросов много прямо где этому можно научиться всему очень много всяких разных э, людей которые дают рекомендации по организации пространства да но из всего множества спикеров скажем так я верю только тебе и <смех> ну, даю прислушиваюсь к твоим э, рекомендациям потому что они очень жизненные. Где этого можно научиться? Я так чувствую, что мне надо школу открывать. Я вот, ну правда, смотри, из чего складывается, например, мой, ну, как бы мои знания. Да? Я э, 10 лет занималась проектированием. Я, в общем-то, знаю, что такое проектирование и архитектура. То есть просто для организации хранения недостаточно там, знать, какие есть органайзеры, как прийти к человеку и сказать, давайте мы будем по методу Марикандо складывать там рулончиками. Есть люди, которые, ну для них рулончики, это вообще как бы что-то за гранью, им это не подходит, они вообще все. А у меня есть клиентка, которая вешает все, кроме трусов, на вешалки. Все. И трикотаж, и майки. Ну, ей эти рулончики тоже не подходят. То есть важно э -э -э в, ну, если вы хотите научиться э, организовывать пространство, важно понимать, первое, э, как проектировать что-то, любые системы. Э, э, ну, я из IT как бы вышла, мне сложно сказать, где конкретно этому учиться. Структура должна быть. Вы должны понимать, что э, есть сценарий пользовательский, и от него должны быть э, требования. Только так. То есть человекоориентированный дизайн. Когда вы берете человека, то что он делает? С какими вещами делает? И какие по этому поводу у него возникают, допустим, опыт? Бывает негативный, бывает позитивный. Ты говоришь, вот я вот так вот хранила, допустим, там эту твою терку, а мне все равно разваливается. Отсюда требования. Так не храним, Надо иначе. Я, я теперь точно знаю, как мне надо. Uh, у любого человека есть такой опыт. Uh, и, и очень важно uh, собирать информацию. Я учу студентов-дизайнеров. На самом деле, я надеюсь, что в будущем... Uh, и потом их нанимаю на работу. <laughs> я надеюсь, что в будущем uh, реально студенты больше будут... Uh, сами дизайнеры больше погружаться в это. Пока, к сожалению, у дизайнеров такое, ну, как бы, вот, все, что за... за фаскута... Мне очень главное, чтобы было красиво. А да, насколько оно да. удобно, да, это так себе очень я, я очень, мне всегда больно, мне всегда больно, когда я слышу от дизайнеров, я сама работала с дизайнерами, когда они говорят, нет, ну, вы выбирайте, либо вот эти ваши вещи, либо красота, как я выберу, ну, в смысле, мне наша была красота с моими вещами. Короче, нужно разбираться с проектированием, Важно понимать, как спрашивать людей, как раз-таки вот собирать опыт. И, ну, наверное, что еще важно, это собственные ошибки. Я, например, прошла их столько, что я, ну, как бы знаю, вот так не надо, вот так не надо. Как, мне очень нравится фраза, что профессионал ⁇ это человек, который совершил максимум ошибок в своей профессиональной, в своей, общем-то, этой предметной области. Я не знаю школ. Я знаю, что вот есть уни... ну, там, университеты, которые учат э, дизайнеров, я там преподаю эргономику э, и, собственно, за это ручаюсь. К сожалению, я не вижу школ, э, которые были бы ну, достойными, на мой взгляд, потому что организация пространства с точки зрения того, как расположить вещи внутри существующих шкафов редко предполагает, значит исследование относительно того, что, а вообще вот этот шкаф, вот такое наполнение тебе нужно или не нужно, давай менять местами саму структуру. Ко мне приходит, допустим, на консультацию клиентка, говорит, у меня есть, ну условный там икеевский этот пакс, у Икеи при всей моей любви к Икеи, очень много нюансов, она говорит, у меня не вмещается. И, ну, по сути, что такое не вмещается? Можно стараться перевешивать это куда-то в другое место. Я говорю, а давай мы в штампу выше подни поменяем местами, здесь переставим, здесь добавим, здесь вот и вместится. А вот здесь важно, даже если сам для себя хочешь научиться, не бояться менять внутри устройства. В первый приоритет это то, как тебе надо. То есть дом должен подстраиваться под хозяина, а не хозяин под дом. Мы, мы устроены таким образом психологически, биологически, что мы, наш мозг заточен на сохранение энергии. Если э, нам как бы, для раскладывания вещей требуется много энергии, а это вообще не в топ-приоритетах жизненных, то человек без каких-то особенных компульсивных расстройств не будет это делать. То есть, скорее всего, это просто будет как-то оседать. Поэтому по учебе могу только сказать, это подписывайтесь на меня, а еще делайте для себя и получайте опыт собственный, супер которого вырастет все. Супер, Наташа, это вот то, с чего мы начали, то есть это про гедонизм все равно. Вот это вот поиск и создание комфорта для себя без оглядки на обстоятельства, на других, на внешность, Займитесь собой, короче. У нас просила <смех> предупредить про, про время одиннадцать пятьдесят семь. Да, да, да, а хорошо. да, хорошо. Еще таймер не работает. Я хочу сейчас как раз тогда задать вопросы тебе и нашим зрителям. Может быть, мы тогда с тобой сделаем такой популярный курс, который будет про вот это вот все, да, и это обучающие курсы. Ты же педагог, ты же можешь это все сделать. А поставьте, пожалуйста, плюсик, те, кто хотят пойти на этот курс, и те, кто пойдут к Наташе на этот курс. Мы сейчас посмотрим, сколько желающих, и вы когда будете комментировать это видео тоже можете оставить эти комментарии потому что э, действительно ты так у тебя такой богатый опыт так много э, ты прошла до да, прежде чем э, создала вот эту вот систему что э, действительно где учиться э, я, я структурный человек но вот там написали спасибо за эфир спикер топчик Наташа, молодец, да и там мне написали комплимент. Слушайте, я здесь ни при чем, это Наташа классно, потому что я как раз организовывать пространство. Но мне кажется к тому пространству, что у меня сейчас, я максимально прямо под себя под Подстроила, да, но все равно я совершенно не профессионал и я только ориентируюсь на свои пожелания и свои на потребности, да. Наташа это видела и перевидела очень много людей О, да. и поэтому понимает до какой степени бывают действительно неожиданные привычки Ладно. или неожиданные запросы. Знаешь, какой и самый человек? неожиданный запрос у меня был однажды? Мы хотим хранить самокаты, внимание, в ванной. Да, это, это, да. это я, мне кажется, видела все, но нет. Каждый раз я удивлялась. Это были не мы. Это Хоть... это... На тот момент, когда мы Наташе отправляли запрос, где хранится самокаты. У нас было три самоката, и когда Наташа уже спроектировала, у нас появился еще один запасной. О, но это было не пока влезай. Главное, пятый не заводить. <свят> — Не, ну у меня же есть еще множество недвижимости. Мы, в крайнем случае, в гараже будем хранить. Ну что ж, Наташа, спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, дорогие зрители, если вы, если вам понравилась эта тема, я думаю, что возможно мы с Наташей еще встретимся для того, чтобы поговорить об организации, ну может быть какой-то особой узкой направленности. Сегодня мы поговорили в общем и целом обо всем. Наташа, большое спасибо, было очень интересно. Подписывайтесь на Наташу, она огонь, она топчик, подглядывайте ее рекомендации. И обращайся к консультации. А мы, Наташа, наш, наша с тобой задача сделаем учебный, обучающий курс. Да, точно. Все. И свою квартиру удобно сделаем. Обязательно я <с хочу, <с чтобы ты потом уже, когда всем этим пользуешься, говорила. Для меня самое важное, когда спустя несколько лет мне клиенты там пишут или звонят и говорят, Прошло два года там или три года, а все так же, все работает. Мои дети привыкли к этому. О боже, вот я хочу, да, это, это, так. это супер. Но у меня есть определенная боязнь, что что-то будет не так, мне уже не хватает там места. Но я договариваюсь с собой в том плане, что это тренировочная квартира, или куплю следующую, или эту переделаю. Спасибо тебе большое, Наташа. Спасибо.